На нашем веб-сайте radioinvestite.com и на нашем YouTube-канале. <звы> Простите. Я еще, я еще до конца не выздоровел. Немножко приболел. Как в том анекдоте. Простите. Вы хорошо выглядите. Это я еще себя плохо чувствую. Да, да, да. да, да. А, <звы> мы все... На, так, на народную трибуну сегодня взгромоздились. <звы> Олег пап, <звы> и Сергей <звы> Ну и, конечно, все Я смотрю на YouTube. Там наши друзья уже начинают потихоньку подключаться, с чего начнем? Что давай начнем с веселенького чего-нибудь. Ну, давай. Ну, вот уже, наверное, все, не все, но очень многие прочитали в новостях о том, что в очень известно всем фильме «Один дома два" или «Home alone 2» вырезали эпизод э, в Канаде, вырезали эпизод там, где появлялся э, Дональд Трамп где он играл, он играл самого себя, он играл Дональда Трампа, он играл владельца отеля. И главная канадская телесеть CBC, которая, кстати, в основном финансируется государством, она решила уберечь своих зрителей от этого душераздирающего зрелища и вырезала вот этот эпизод, показанный в фильме, ну, естественно, обрушились на них критика обрушилась люди гадали почему это сделали но оказывается причина очень проста им просто не хватило времени на рекламу и вот они решили вырезать именно этот эпизод чтобы у них осталось время вот на эту рекламу это так они объяснили ну конечно это такое официальное объяснение хотя, ну, хотя на самом деле все знаю, там политиков в, Трюдо, в, в канаде, канаде да ничем и... не отличается от наших левых ну вот еще интересно, что вот э, рядом рядом э, живущий, стоящий, лежащий с нами штат Вискансен, в одном из городов, э, там действовал запрет, более 50 лет, запрет на э, игру в снежки. И в сети было опубликовано видео, на котором городские полицейские чиновники, администрации играют в снежки, вот в подтверждение, что вот, что этот закон будет снят. Вот оказывается, что... Игра в снежки была, приравняли ее к игре э, бросания камней. Вот, то есть, видишь, лишили детей радости с самого вот детства. Я помню, как мы играли в снежки, это было одно из самых наших любимых занятий в детстве. Между прочим, здесь довольно редко это можно увидеть. Я не знаю, даже вот в школах во время... Uh, вот этот ресес, знаешь, когда Значит, там более-менее теплая погода. Вот, вот удивительно, вот в... так вот Крисма, казалось, бы, вот в снежке. Сне... Снега нету, да? <смех> а тут дождик обещает. А тут <смех> просто он вчера уже, я не знаю, но действительно интересно, как только температура превышает там 45 градусов, 50, все сразу одевают шорты. Вот вчера все <смех> в шортах и футболка И даже уже пару автомобилей видел конвертабл. Да, да. Открытый. Даже на мотоциклах ездил. Да. Ну, хорошо. Погода радует, погода радует. С одной стороны, конечно, снег приносит такое настроение новогоднее, с другой стороны, ну и не надо. Да, не хотелось бы встречать Новый год с лопатой. Нет, у нас есть телефон. Звонок давайте. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спокой день, День населения. Прежде всего, мне хотелось поздравить Сергея, что сын у него вернулся. Живой, здоровый. Спасибо и э, сказать ему спасибо, хорошо, парня воспитал. И второе, вот в вашей заставке есть хорошие там слова. То слова Ленина, да, или то, что говорили все время, большевики свершили Революция Я, необходимости посмотрел, э, канал необходимости. Документально показал, чем он занимался в Украине. И какие материалы у него есть И на каком основании Если вы детали прокомментируйте Потому что это ключ Ко всему будущему Действию в Америке ну, uh -huh. Спасибо вам Спасибо ну, Спасибо, во-первых За добрые слова в отношении моего сына Он действительно сейчас находится здесь До какого-то числа В январе, в начале января Снова возвращается На службу а, что касается Джулиани, А ты обратил внимание, как комментируют голговорящие головы, а, вот то, что Джулиани был в Украине, то что он там свое расследование. Они это интерпретируют как продолжение преступления президента Трампа. А что же они по-другому еще могут сказать? Объясни мне, конечно же. И, и причем, более того, они бьют еще на то, что все эти подтверждения документы это все фальсификация, что это все проплачено, и все это… Они забыли про досье, которое они состряпали на Трампа, да? Ну вот теперь они бьют на то, что это тоже все, все фальсификация. То есть на самом деле действительно как бы… Объявить импичмент президенту за то, что он пытается а, пресечь преступление, а, совершенное Байденом, и избрать в президенты Байдена. Хотя, мне кажется, Байден потихонечку сползает. А у него национальные, все равно национальные опросы показывают, что он лидирует, но похоже, что эстеблишмент начинает его сдавать, потому что там за кулисами еще... А Барак Хусейнович всяко-разно, так сказать, никак со сцены не сойдет, никак не может сдвинуться. И вот, похоже, они встречались, где-то я прочитал статью, материал о том, что он встречался с донорами, с демократическими, и, похоже, я об этом еще, может, сегодня рассказать. Ну вот смотри, значит, сошли уже... Да, Байден, похоже, сходит потихоньку, потому что что-то о нем вообще не видно, не слышно ничего. Уже исчезли с арены и Рурк, и Камала Хэррис. А вот Элизабет, Элизабет Уорренс' а, кампейн. А, похоже, что в четвертом а, квартале они потеряли... А, их нет, не, они не потеряли, а их а, финансирование этой компании уменьшилась почти на 30%. А, то есть они собрали до сих пор а, где-то порядка 24 миллионов долларов, которые, в принципе, больше, чем и у Байдена, и этого Бутиджич. Бу бу вот. Но, тем не менее, видишь, деньги перестали поступать на ее компанию. Так, что касается расследования Джулиани, я не знаю, насколько так сказать, будет придерживаться своих обещаний Линдзи Грэм. Но он обещал э, провести расследование по этому поводу. То есть, независимо от трайл, э, который по импичменту будет, он сказал, что он вызовет Байдена и Хантера Байдена в, э, для дачи показаний э, в Сенате. Не знаю, проведут расследование по этому поводу. Очень хотелось бы, потому что последнее время Линдси Грэм в основном говорил, обещал многое, но, к сожалению, мало чего делал. Но, что касается демократической партии, простите, статья, о я упоминал, за кем пойдет демократическая партия? С своим предыдущим президентом или новыми либеральными звездами? Таким вопросом сейчас задаются многие политические комментаторы. Как известно, Барак Обама постарался избежать прямого вовлечения в динамику идущих праймериз демократов Впрочем, некоторое время назад он уже предостерег избирателей Демпартии от левого уклонизма и ухода в полную социалистическую повестку. Обама не спешит поддерживать никого конкретно, ни своего вице-президента Джо Байдена, ни бывших членов президентского кабинета, также участвующих, участвующих в, в предвыборной гонке. Он лишь проводит личные встречи с кандидатами и пытается определить их шансы на победу. Ну, как говорят репортера в одной в одной из бесед он сказал джо тебе совсем не обязательно этого делать ты не должен этого делать ну, такой прямой намек дескать остынь итоги не встреч обама э, подвел на недавнем закрытом мероприятии с партийными донорами по мнению бывшего президента им стоит готовиться поддержать Элизабет Уоррен, мало она популярна среди либерального электората Имеет шансы на победу и не объявляет открытую войну истеблишменту демпартии, как, например, делает Барни Сендер. Его Обама точно не хочет видеть во главе демократов. Ранее он даже пообещал вмешаться в ход Праймерис, если Сандерс начнет на них побеждать. Интересно, что личные отношения Обамы и Уоррен уже долгое время были довольно напряженными. Она выступала против транс торгового соглашения, которое как раз продвигали Обама и Байден. Уоррен активно критиковала бывшего президента за политику депортации нелегальных иммигрантов, что она называла трусливой позицией. В итоге Обама решил высказать такую косвенную поддержку Уоррен лишь в тот момент, когда ее рейтинги пошли вниз, и она скатилась на третье-четвертое место в вопросах в штатах раннего голосования. Вряд ли его комментарии теперь уже возымеют особое действие на избирателей и позволят Уоррен как-то подняться обратно. Но для Обамы это способ избежать ответственности за исход выборов 2020 года. Если на праймерис победит кто-либо другой, он скажет, что поддерживал Уоррен, однако ей просто не дали шанса участвовать на выборах. Тем временем главный либеральный бригадир Америки Александрия, Александрия Акасия-Кортес во всеуслышание выступает на стороне Берни Сендерса. Судя по всему, для современных демократов это гораздо важнее, чем слава ушедшего на раннюю пенсию Обамы. Сандерс а, вновь вырвался на второе место в вопросах и кажется самым перспективным кандидатом в Айове и Нью-Гэмшире. Здесь у него имеется сильная политическая машина и мощная полевая работа на Земле. За 2019 год Сандерс не растерял своего ядерного электората в 15-20%, который теперь еще и начинает расти. Похоже, что именно он станет главным соперником Байдена в борьбе за партийную номинацию, что продлится вплоть до съезда партии в конце июля 2020 года. А первые праймерис пройдут уже 3 февраля, насколько я понимаю. Вот, вот такая ситуация, что касается выборов. Ну, вот Джулиани, а, например, Джулиани, он утверждает, что между Борисма и американской компанией WireLogic Technology существовала целая схема по отмывке денег, которые денег, которые получил Байден, получил он где-то порядка трех миллионов. И в подтверждении Джулиани опубликовал официальное письмо прокуратуры Латвии, которое поступило в Киев в шестнадцатом году, и в качестве свидетеля выступил бывший генпрокурор Виктор Шокин, и он подтвердил получение этого документа. Ну, к примеру, Мария Иванович, она была э, дипломатом э, на Украине, и она уверяла, что Луценко, Луценко не уведомил посольство о подозрительной схеме вывода средств в США. И бывший генпрокурор, э, он же продемонстрировал копию письма с указанной информацией, которую она поставляла посту. И при этом Джулия уверен, что Иович, она даже препятствовала выдаче виз лицам, которые должны были дать показания вот по поводу а, вот этого дела. Ну, посмотрим, она что Она действительно будет. зарубила визу, да. она не дала им визы а, и говорит, что она ничего этого не знала, они должны были... А у, у Джулиани есть копия письма. Офицарного. Должно было быть либо то ли, то ли пять, то ли шесть свидетелей, которые должны были приехать и дать показания. Ну, не случилось. В общем, святая Мария на самом деле не такая уж святая, да. как выясняется. И уже не говорю о Джо Байдене. Если, вот, вопрос ведь не в том, э, на, лицо, на лицо факт коррупции, он, он, он на поверхности, факт коррупции. И во время интервью, по-моему, на ABC сам Хантер признал это, когда ему задали прямой вопрос, а если бы у вас была другая фамилия, вас бы на борт на взяли, бы, взяли, а он сказал, ну, скорее всего, нет. То есть человека взяли на совет директоров, потому что он сын вице-президента, в это время компанию начинают, вернее, компанию начали расследовать, и после этого, чтобы как-то спасти ситуацию, его берут на совет директоров, и Джо Байден, а, спекулируя вот этой помощью в 1 миллиард долларов, а, требует, чтобы убрали прокурора Шокина. Я не думаю, что прокурор Шокин святой, Шокин, нет, безусловно, он и такой же коррумпированный, но факт того, что он проводил расследование буризма, это действительно было, да. имело место быть. Ну, так. подожди, еще, если будут слушания в Сенате, если, то я думаю, что Джулиани будет один из тех, кого вызовут. В чтобы свидетеля. свидетеля. Они И... обещают вызвать Байдена. В И Байдена, свидетеля. да, но Джулиани тоже. Вот Джу... Джулиани тогда может раскрыть очень Понимаешь, много карт. В общем, в общем, загнала себя Пелоси Она, да, в, такую, в mm -hmm. такую яму. А все почему? А все потому, что теперь партию управляет не Пелоси, а Акасия Кортес. Ну вот на под нее да, было очень сильное давление, да, она ничего не могла под сделать. С давлением Акасия Кортес. То есть теперь ваша партия, господа демократы, ваша партия, теперь партия Касия Кортес. У нас есть звонок. Добрый день. <звы> а, да, добрый день, господин у меня вопрос такой. А его ведь что? Работала э, секретарем Госдепа, то есть министром иностранных дел, или просто это Галиматья, Луценко и всех остальных. Они не могли свободно выехать в другую страну, получить визу и приехать в Соединенные Штаты, дать показания. Это все это ерунда самая настоящая. Нет, нет, не, залогли, не дали визы в Соединенные Штаты в Украине, получили визы в Италии, свободный выезд. Украина безвизовый въезд в Евросоюз. Да нет, То, нет ну, не, со, не, со, со... не совсем это, так. И, или это же все-таки было под прицелом спецслужб? ФРУ, не совсем не совсем так Нет, не на так самом так. деле где бы они не в какую бы страну они не выехали визу они должны были получить в американском консульстве ну, ну, адвокаты нам говорят что человек гражданин украины может поехать получить в любой другой стране в американском если... если за пределами украины правильно более такие высокопоставленные лица с дипломатическими паспортами совершенно Реально. вы правы абсолютно но если не ставят палки в колеса и если не препятствует а получению... Скорее всего, что тут спецслужбы работали, которые работали и против Трампа. Благодарю. Ну, вполне возможно вы правы, да, наверное, что везде, слушайте, везде ну, мы же... с... есть рука спецслужб, но мы прекрасно знаем, что и госдепартамент, о... и спецслужбы... Ну, мы прекрасно знаем о коррупции этих спецслужб, поэтому, да, где-то вы правы. И интересно, вот когда начинаешь, включишь там MSNBC, МС, PMSBC э или СНН, э вот такой аргумент они приводят. Трамп поверил Путину и не поверил своим спецслужбам. Как он... Ну, то есть, уму непостижимо спецслужбы, которые затеяли против Трампа заговор, причем это сейчас становится уже подтверждено, по сути дела, докладом... Горовица, mm -hmm. мало того, а вот когда еще закончится доклад Дюрама. Да подожди, даже будет, коми уже признавал. Тогда, тогда будет эти совсем вещи. Все ясно. И вот эти говорящие головы ну, это совершенно бесстыжие абсолютно. Как он может верить Путину, а не верить своим спецслужбам? То есть. Верить Коми, верить Бреннону, которые, по сути дела, и были вот такими двигателями этого самого заговора, с тем, чтобы Трампа не допустить до президентства, а потом, чтобы его свалить. Как он мог им не верить? Потому что он не такой дурак, как вы, идиоты продажные. Дело ну, в том, раз, что не Джулиани есть. не раз а, обещал доказать безосновательность, безосновательность обвинений а, демократов в отношении Трампа и себя. Но представители Демпартии, они отказывались принимать доводы юриста. А главная причина, по которой они отказывались принимать эти доводы, потому что Джулиани просто отказался выступать в Конгрессе. Вот и все. Поэтому на него и посыпались вот эти все шишки. Так, мы, наверное, сейчас остановимся. Сделаем на перерыв? Период. Давайте переведем дух, прокашляемся да. и вернемся. Возвращаемся в программу Народная трибуна. В студии Олег Патлок, Сергей Зацепин. И, и я в прошлый раз, как-то говорили по поводу того, кто будет противостоять там в девятом и в десятом конгрессу. В uh, округе наш. Да, вот скажем, в девятом округе подполковник более 20 лет служил mm -hmm. в армии. Зовут его Саргиз Сангари. Саргиз Сангари. Более 20 лет служил в армии. Тут такой у него послужной список большой. Сейчас он э, в запасе. Ну, занимается. Я, я, я думаю, пригласить его, чтобы была возможность пригласить его в эфир чтобы была возможность познакомиться поближе. Во-первых, по-прежнему в его округе, как мы уже говорили, это и Скоки, и Мортон Гров, проживает русскоязычный. А Во-вторых, даже если вы не проживаете в этом округе и не будете голосовать, то у вас есть возможность финансово поддержать. Сейчас приму звонок, потом вернемся к этому. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы знаете? То, что Байден и его сыночек э, делали в, в, в, в, в, в коррупции в Украине, это просто э, верхушка айсберга. Э, вот эти 7,4 миллиарда или что-то такое, которые задействованы в, в зарплатах его или что-то такое, не знаю, сколько-то тысяч. Дело в том, что схемы работали еще при Януковиче, начали работать, их установили. И э, продолжали всю э, когенцию Порошенко. За это время, это я в имейле получила, но ну, стопроцентной гарантии в правильности нет, но я надеюсь, что, что это правда. Там э, выведено было 100 миллиардов. Поэтому э, то, что начал печатать в своем твиттере Джулиани, я думаю, что просто все боялись опубликовать, э, ну, начать расследование официально, просто побоялись, потому что, представляете, это начинает Обама и кончая, я не знаю, уже там кем внизу, э, было, были задействованы в этих схемах. Поэтому... Э, ну, то, что нас ожидает, если действительно это все раскроется, как оно должно быть, вообще страшно представить. Спасибо большое. Спасибо. Да. Все будет зависеть от того, хватит ли духу, хватит ли смелости для того, чтобы провести тщательное расследование и предъявить обвинение. Вот, вот так. А то, что, то, что разворовывались средства, выделяемые для помощи Украине, это как бы и новое. Обычные схемы, традиционные схемы, причем американских политиков, когда отправляются куда-то какие-то колоссальные суммы, а потом дети этих политиков или родственники, племянники, жены и так далее, вдруг получают какие-то либо места, либо заказы. И так. Ну, в общем, система отката. Грязная вещь. В политику, к сожалению, большинство теперь идет не для того, чтобы служить народу и родине своей, а для того, чтобы делать бизнес И купить большие дома, как Обама да, За десятки миллионов долларов Делают бизнес Получая и зарплаты при этом не пару тысяч. Так вот, возвращаясь к Саргису в Сангари, да Кстати, он приехал из Ирана В возрасте да. 10 лет Да вот. И а, он, да, 20 лет он отслужил И мне кажется, что он Баллотировался в 17-18 году тоже но не прошел. Я не знаю, не просто победить Чайковский. Не она просто пух... победить Вереноси. Она, да, такие спустила так корни. Но если не пытаться, то тем более ничего не получится. Она так передаст по наследству свое место своему сыну, который посоветовал ей проголосовать за импичмент. Да, она же сказала, вот. что мой... My child advised me. Да, то есть все это не просто, но я думаю, что э, все равно нужно нужно это делать. и Если... начинают копать вот под политиков, которые хотят баллотироваться на какие-то посты. Вспомни вот эту вот э, позорную историю с Джадж э, Кавана, а тут же под вот, как говорится proven fact, что ее муж Ага. платил деньги за то, чтобы участвовали, чтобы устраивали. молодежь устраивали драки и побоище во время, в кавычках, мирных демонстраций. Э, и, и, и, и тем не менее, все, все равно, равно никто на это не обращает все внимания. Говорящие голову на телевидении обвиняли Трампа, что это его сторонники устраивают да. драки. Ну, слушайте. Значит, а мне понравилось, как Джулиани сказал, что э, я больше... Я больше, я больше еврей чем Сорос, который да. И тут же сразу посыпали на него обвинения, обвинения в от антисемитизме от еврейских организаций. Ага, да. От еврейских организаций. Ой, боже мой. А, значит, что я вам хочу сказать? Если даже вы не участвуете, вот я не буду голосовать в девятом округе, но у нас есть возможность, так сказать, скинуться, предложить эфирное время. Если вы хотите в этом поучаствовать, кнопку Donation на нашем веб-сайте вы помните, знаете, желтенькая такая есть. Потому что время, к сожалению, не бесплатно, приходится оплачивать. Но так или иначе мы это сделаем, мы предоставим ему возможность, и, может быть, если поможете, то, может, сделаем ролик и будем... Рекламный ролик гонять, может, поможем продвинуть где-то и в другие средства массовой информации. Еще раз говорю, это будет непросто. Чаковский сидит там, такие корни пустила. Она уже 20 лет, по-моему, да? Да, или больше. да. Больше 20 лет. А, что это непросто, но тем не еще раз говорю, если не пробовать, не пытаться, то ничего вообще не получится. Что касается 10 округа, а, в десятом округе против а, Брэда Шнайдера баллотируется Велори и маккерджи а, ну вот маккерджи это эта фамилия по мужу сама она Велори элари ну, такая но она финансист если я не ошибаюсь в общем мы потом подробнее о ней расскажем просто на самом... довольно молодая ну, это так, Дам... да выглядит просто молодо на самом деле она уже не такая молодая то есть не девочка 15 девочка ну, конечно не 20 до да. Ну, те, тоже, если есть желание, возможность поддержать, надо поддержать. Я потом подробнее узнаю о ней. Но что касается Саргиса, то в январе, в начале Нового года он придет к нам в студию, и у вас будет возможность задать ему вопросы, поинтересоваться, что и как, чем он дышит, какие его взгляды и так далее. То есть и в этом и в этом округе мы можем поучаствовать, поддержать кандидатов от республиканской партии, потому что, потому что э, оставлять большинство за партии Акасии Кортес и, и, это чревато последствиями, это чревато неприятностями не только для республиканцев, это чревато неприятностями для всей страны, для будущего нашей страны, потому что э, на ближайшие пять лет они уже наметили себе план я имею в виду демократов. Все, чем они намерены заниматься, это импичментом. Искать, да, уже же они, они же уже? изобрели такой термин uh, permanent impeachment. Да. То есть они уже два раза пытались uh, Трампа импич по каким-то там, ну, другим причинам. Вот теперь, наконец-то, вот на самом... это просто был вот этот звонок был, ну, вот он был просто им вот как на руку и если если там разобраться если покопаться глубже то выяснится что этот звонок и uh, тоже он на самом деле он не имеет ничего ничего такого чтобы могло привести к импичменту но опять же стаферы э -э -э -э шифа летали в украину за не, да, за неделю до этого звонка то есть тут, тут заговор продолжается не просто так, не случайные какие-то вещи происходят, а это, это продолжение всего того же заговора, который начался еще в 15 году с участием спецслужб и Министерства иностранных дел. Ну, ладно. Я думаю, что с этим все-таки разберутся. И чем, чем больше проходит расследование по поводу того, как же происходил заговор, тем э, безумнее становятся демократы, тем громче они начинают кричать, какие-то действия предпринимают, то они кричали, что отечество в опасности, если мы Сегодня же не объявим импичмент Трампу, все, э, наши выборы будут подконтрольны кем-то, чем-то, все, уже завтра конец, неба упадет на землю. И вдруг, когда они проголосовали за два, две статьи импичмента, выяснилось, что они не, не торопятся передавать его в Сенат, а начинают какие-то странные манипуляции устраивать. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. Можно высказать свое мнение по поводу импичмента и президента Трампа? Нужно. Не просто можно, а нужно. Так вот, мое мнение, что для блага страны Трампу было бы лучше все-таки подать в отставку. Я сейчас объясню почему. Потому что он сейчас практически не дееспособен. Решений он принимать не может никаких. У него нет поддержки в Конгрессе никакой, и у него очень зыбкая поддержка, я бы так поставил в кавычки, в Сенате. Если будут промежуточные выборы, по-моему, в 2022 году, и э, в Сенате что-то изменится, то он э, точно ничего не сможет сделать против импичмента. А за это все время, э, если его переизберут, страна будет топтаться на месте, не двигаясь никуда абсолютно. Э, не в, э, и постепенно, э, наверное, все-таки деградировать, поэтому для блага всех, наверное, ему все-таки лучше было бы уйти. Okay. Такое мое мнение. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Значит, несмотря на такое противостояние резистенс первого же дня, когда э, президент Трамп стал президентом, принял присягу, демократы объявили о том, что они будут заниматься э, противостоянием, ничего больше не делать. И при, при всем накале, мало того, что демократы этим занимались, так еще и средства массовой информации в, вместе с демократической партией этим занимались. И тем не менее Трампу удалось а, сделать столько, сколько не удалось ни одному предыдущему президенту. Дело в том, что вот этот импичмент, решение по импичменту, которое состоялось 20, случилось 20 числа, это же только результат всей вот этой бодяги, извините за выражение, которая длилась три года, и тем не менее это абсолютно не мешало Трампу принимать э, Оно, решения. мешало, но э, так тем или не менее значит, все решения принимались, значит, и, и он будет принимать эти решения, если они наступят. Принципиально, если э, президентом будет не Трамп, а какой-то другой республиканец, наивно полагать, что демократы э, будут поддерживать политику республиканского президента то есть они будут делать то же самое что они делают сейчас но если президентом станет демократ вот тогда деградация страны обеспечена на сто процентов ну это в зависимости от того как вы на это смотрите если вы хотите превратиться ну в какую-то скажем так европейскую страну в лучшем случае а в худшем случае в венесуэлу то с вашей точки зрения это прогресс Потому что именно в этом направлении будет двигаться страна. Или вы думаете иначе? Скажем, если президентом станет Барни Сендерс, Элизабет Ворон, Джо Байден, воришка, вы думаете, страна будет прогрессировать, развиваться? Давайте, поговорим... Давайте дадим возможность да, высказаться ну, радиослушателям. Добрый да, день. мы вас слушаем. Да. <класс> Добрый день. Я хочу ответить предыдущему Звонившему, действительно, он так только что сказал, серьезно, что напрасно, они думают, что с новым республиканским президентом демократы захотят договариваться. Когда это с врагами хотели договариваться, э, на каких-то приемлемых для врагов условиях. Да ничего. Никогда такого не было никогда такого не будет. И два первых действия, которые сделают демократы, когда сумеют захватить власть, это они расширят э, количество Верховного судья, и отменят э, институт выборщиков. Вот. вот то, что Феликс вчера вам рассказывал, да, о народное голосовании. А Геннадлер сказал, что мы не можем верить народному голосованию, поэтому нам нужно срочно убрать Трампа именно сейчас. Вот это вот то, что, то, что будет ожидать нашу страну, когда демократы захватят платье. Да. Вот. Смотрите, а, что сейчас. Спасибо. Еще звонок есть. Спасибо, да. Добрый день. А, Добрый, Добрый день, вы в эфире. День. Добрый день. А хотелось бы поправить этого человека. Ни в коем случае, э, ни в коем случае э, он не должен, как говорится, складывать свое оружие. Дело в том, что это небывалый случай нападки на президента. Небывалый случай. Не было такого в Америке, чтобы с первого дня президента моментально хотели импич. Э, дело в том, что если он останется, он, конечно, останется. Он должен fight back и должен с первых его дней, как он сказал, надо разогнать это <свасшит>, Вашингтонское болото вокруг него. Если ему это удастся, это очень будет большая победа республиканцев. Это мое мнение лично. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вот. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я послушала этого человека, ну... Но... Вы понимаете, какого насчет Трампа. И я под, подумала, как хорошо, что я имею каждый день, но ну, если не 10, то 4-6 писем, в которых расписано, чего достиг Трамп за эти три года. Наверное, этот человек слушает только их радиостанции, которые с Оросом оплаченные. Спасибо. Тем, тем не менее, как говорится, каждый имеет свое право на мнение. Но. Но вот Спасибо, да. Еще да. есть звонки, нет. А, хотел? Я хотел сказать о том, что вот ты говоришь, что будет, если президентом станет представитель демократической партии. Давайте пока начнем с малого и поговорим о таких городах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Значит, а, не забывайте. И помните, и если нет, то почитайте и узнайте, что вопросы за избирателей решают главы вот этих городов и, и штатов. А в Нью-Йорке а, закон, поддерживаемый демократами и лабби крупного бизнеса, он позволил порядка миллиона нелегалам получить водительские права по достижении совершеннолетия. И государственные чиновники, и даже сенатор-демократ заявляют, что закон фактически позволит нелегалам голосовать на выборах. Значит, это еще один миллион а, голосов. Кроме того, а, да, ну вы знаете, что для голосования нужны только водительские права. То же самое происходит в Калифорнии. А водительские права там уже давно выдаются. Более того, а, Данные об этих нелегалах не будут э, распространяться и не будут делиться этими данными. С... Есть звонок, да? Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Э, добрый день. Меня зовут э, Марк from, из Родайленда. Если можно, задать вам конечно. пару вопросов. Я, я, я буду очень вам благодарен. конечно. Да, конечно. Э, Уважаемый Олег и уважаемый Сергей, в первую очередь с наступающим вас Новым Годом, с новыми пожеланиями, состоящий Ханукой и Сергея. Большое спасибо за вашего сына. Спасибо, о, вас о, тоже с праздником. О, э, вопрос э, такого порядка. Я слушал сегодня на ютюбе э, интервью э, Дидженова, uh -huh. и он сказал что бывший директор э, National Security Agency Retired Admiral Mike Rogers активно э, сотрудничает с Доркимом э, э, с <с в помощи в расследовании. Может быть, вы могли как-то это донести бы до, до, до слушателей. Я думаю, что это очень интересный момент. Это, спасибо большое за, во-первых, теплые слова, за поздравления и вас с наступающим Новым годом. А, мы, на самом деле, об этом говорили, о Маке целый сегмент посвятили в программе «Час Ивана Денисова». И Диджанова называет его героем потому что на самом деле если вы помните когда вся эта эпопея начиналась после визита после когда президент трамп был выбран после выборов но он еще не принял присягу майк Роджерс с ним встречался в трамп-тауэр и после этой встречи uh -huh. трамп покинул трамп-тауэр уехал в маралага и скорее всего майк роджер сказал Трампу о том, что за ним его слишком, прослушивают да, его прослушивают. Это единственный, по-моему, человек из верхушки спецслужб, который не принял участие в этом заговоре. Хотя человек он объективный, так сказать, он когда он давал показания в Конгрессе или в Сенате, не помню, он сказал, что нет, делается недостаточно, он не, не получал прямых указаний от президента какие предпринять шаги для того, чтобы обеспечить безопасность выборов. То есть не играл ни, ни в чью пользу. Но вот то, что происходило в спецслужбах, его насторожило, потому что человек, у которого есть офицерская честь, в отличие от э, коммуниста-исламиста Бреннона и продажной девки, продажного парня Коми. Э, поэтому Майк Роджерс на сегодняшний день действительно сотрудничает со следствием. И, очевидно, рассказывает все, как было, то, что ему известно. Но он был, по-моему, он был членом как сказать, Chairman Committee of Intelligence, да? По-моему, он был представителем U.S. Representative до 2018 года, NSA. да? Так или иначе. Вот то, что касается Майка Майкла Роджерса. Поэтому Диджанова о нем так и отозвался. Ну, посмотрим, чем закончится это расследование. Но похоже, что и Брэннон, и Коми сейчас бегают по Вашингтону и ищут адвокатов. Потому что в тюрьме они по уши. А в истории США, я не знаю, может быть, кто-то знает, я не знаю случаев, когда спецслужбы устраивали вот подобный заговор. То есть спецслужбы всегда какими-то грязными делишками занимались, начиная с Гуэра. Но, чтобы вот так откровенно, вот такой заговор а, при поддержке средств массовой информации, если вы вспомните, то на протяжении трех лет а, все эти проститутки на MSNBC, на CNN а, уверяли нас, что Трамп предатель. Бреннан, который возглавлял Центральное разведывательное управление, сидя перед телекамерой, говорил о том, что он предатель, он, так сказать, работает практически на Россию. Об этом же заявляли некоторые политики, так называемые «слуги народа». Это и Шиф, который уверял нас, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Трамп сотрудничает с Путиным. А свалвал из Калифорнии, ну, Калифорния, это, кстати, Шиф тоже из Калифорнии. Это особый регион. И этот э, Эрик Свалвел, это тоже такой Peace of Art. Piece of это... другое, надо сказать. И как такие люди могут сидеть в Конгрессе, выходить и говорить про президента? что президент является агентом э, Кремля, агентом иностранного государства, и у него есть неопровержимые доказательства. Но ну, если посмотреть на его лицо, человек психически не совсем здоровый. Но человека же избирает, кто-то же его избрал, да, представляешь, до этого он работал прокурором. Вот такие придурки работают прокурором, потом становятся конгрессменами. Кто-то избирал и Камалу и, Херис, и, кто-то из... а, ну, Хэрис... Рашиду Тлаиб, то есть кто-то а, избирал вот, И Картец. Ну Рашиду Тлаиб это вот усилие по исламизации. Теперь есть такие. Так а, самое а... интересное, что за нее это голосовало всего лишь 13 процентов мусульман, все остальное голос леворе. Осталь... Да. остальное лево-либеральное. леволиберальное отребье, да. что называется. Ну, Также то, то же самое с Эльха Намар, да, то же самое. Хоть там и завез, завез Обама 70 тысяч этих а, с, а, беженцев. Да, откуда они там? No а, но голосовали-то за них белые, белые либеральные, шизанутые, с промытыми мозгами. А еще я видел сценку, когда некоторые евреи там в поддержку Ильхам Амар выступали. без Там группа, группа людей. В семье ну, не без уродов. Ну, среди наших тоже есть. Вот в семье не говорить. без уродов. Среди русскоговорящих. Перерывы. У нас, у, нас у нас есть одна минута времени, если успеете, пожалуйста. Слушаем да, вас. Добрый, добрый. А, Вы не смотрели такой есть сериал, называется Homeland? Ну да. Ну, конечно. Да. Вот последний сезон, если вы смотрели, э, вот там все, что происходит, только наоборот. Там вы выборы вы, mm -hmm. выиграла Хиллари Клинтон, mm -hmm. а злые республиканцы в этих самых соответствующих там ЦРУ ну в, да, в они делают заговор э, против президента. Ну, против Клинтон. Понятно, если. да. Да. Все то же самое, И только наоборот Мирные иранцы не делают атомную бомбу Это израильтяне там придумывают да, да, Что да. у них атомная да, бомба Да, да, да, да, это интересно было смотреть вообще Спасибо, Спасибо. большое Мы должны прерваться, Спасибо. у нас подошло время Для рекламной паузы Буквально несколько минут, после чего вернемся Обязательно продолжим Возвращаемся в программу Народная трибуна. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте сразу дадим. Звонок. Позвонить. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э, в первом части позвонил радиослушатель и сказал, что было бы желательно, чтобы Трамп сам добровольно ушел. Мол, это будет, будет хорошо для страны. А вот для какой страны он имел в виду, я не понял. Не потому что мы себя чувствуем прекрасно при Трампе. Да, вы вот. правы. А, скажите, пожалуйста, вот сегодня вот спустя почти три года. Вот у нас надо видеть на радио, допустим, Сила Каплан говорит, что мы, республиканцы, ошиблись в выборе Трампа, потому что он хам, пятое-десятое. Вот, и было бы лучше, если бы вы, допустим, из 16, или сколько там было, 17, 17 тогда 17. Был бы вы получше, вариант. Как вы думаете, вот сегодня, спустя три года, кто-нибудь из них выжил вот такого такой нагрузки, такой вот атаки со стороны демократов? Мне кажется, что нет. Я об этом всегда говорю, что только Трамп, Трамп, который родился в Нью-Йорке, который прошел через вот эту вот... Вообще конструкционный бизнес вот это, это довольно очень, очень сложный бизнес, как говорится, там нужно быть таким таким вот кремнем, знаешь, вот он настоящий кремень. Да, у него может быть недостаточный словарный запас, как обвиняет его в этом остальные. Да, он может быть хамоват. И вот буквально вчера там на Facebook одна писала. Он три раза был женат, он спал с проституткой, чего она только не выдумала. Он садил людей в клетки, то есть все, что можно было перечислить и выдумать, она это сделала. В конце концов, неужели нас должно интересовать, сколько раз он был женат и с кем он спал. Нам главное, чтобы люди были обеспечены работой, нам главное, чтобы у нас было медицинское покрытие, нам главное, чтобы наши границы были на замке, нам главное, чтобы экономика развивалась чтобы добавлялись рабочие места чтобы бизнес возвращался в америку и прочее прочее прочее пока что все это идет вот так как он обещал так он и сделал то есть как опять же выражаясь вот этим простым языком мужчина сказал мужчина сделал вот так что э, я абсолютно не вижу другого человека на его посту ну, ну я не при знаю том, может быть при том что там были действительно э, ну вот рассматривали как, как рамни и рассматривали и, э, ну рамни вот как выясняет как выяснилось в конце да что типичный, оказался типа предатель типичный представитель стеблишмента который ну, да. заинтересованы в своих э, собственных интересах больше чем в других а, поэтому, я, хочу... я тоже не думаю. Спасибо большое. Есть звонок еще. Хороший, хороший я, я хотел еще вернуться немножко к нашим демократическим, в кавычках, нашим городам Калиф... в Калифорнии и в Нью-Йорке. А, значит, в Калифорнии нелегальным а, также разрешается получать водительские права. А, причем мошенничество на выборах стало настолько распространенным в этом штате, что вот за последние полгода а, зарегистрировано порядка полутора тысяч человек, который, который не имеет права голосовать. А за... есть звонок, да? Давайте примем. Добрый день, мы в эфире. А, здравствуйте. Здравствуйте. А, я хотел бы добавить вот один, который дает советы Трампа убрать из офиса. Больше читать, больше думать и не забывать, что самые лучшие друзья России, это демократы. Начинаются сделки с ураном. 20% отдали, отдали России в единственной урановой фирме Соединенных Штатов. 500 тысяч за 30 минут великого спича Пила Клинтона в Москве. 2. Известный самый лучший президент всех времен и народов всего мира и Африки Обама пошушукался с Медведевым и попросил передать уважаемому Владимиру Владимировичу, что он будет более лояльный, когда его выберут на второй срок. Да. Это, это лучшие друзья. А те, которые просто удача их мнение, вы принимаете, я вас понимаю, все-таки пусть читают первоисточники Соединенных Штатов, которые mm. выпускают, статистически показывают достижения этой новой администрации. Там цифры, они не ля-ля-ля и бла-бла-бла. Хотелось бы, чтобы еще кроме того, что они читают, чтобы они еще думали. думали Спасибо большое за важную. что Ведь в принципе же эм, информация, что существует и правдивая, и ложная, как-то нужно научиться фильтровать и оценивать Что касается правду. дружбы между американскими политиками и Советским Союзом, еще тогда, это давняя традиция, это еще было и при ФДР, mm -hmm. с Советами дружили, это было при, во время выборов Фрейгана, если вы помните, покойник Тед Кеннеди, mm -hmm. э, сенаторский лев, летал в Москву и обращался к комитетчиком с просьбой а, предотвратить избрание Рейгана президентом. То есть, это факт. Это не выдумки, это факты. Если вас интересует, посмотрите, почитайте. Так что, а, вот эти связи, старые, традиционные связи между демократами и Советской Россией. Добрый и день, мы вас слушаем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, когда я задавал вопрос Алексею Орлову, что Насчет э, э, Северной Каролины Южной Каролины. Так, ну, человек и сказал, что он приехал с Нью-Йорка, с этого демократического штата. Сада попал в рай. В рай. И это все, все говорит обо всех демократических штатах. Что это ад. А люди едут в нормальный в рай, в нормальные штаты республиканские. Спасибо большое. Беда лишь заключается в том, что ну такие, как Алексей Орлов, едут и понимая, в чем проблема была в Нью-Йорке, голосуют за республиканцев. А вот, к сожалению, а те из Калифорнии, часть, которые едут наоборот. Значительная часть а, с промытыми мозгами а, довели свои собственные штаты, как Калифорния, как Иллинойс, как Нью-Йорк, а, довели свои штаты, а, голосуя за демократов до ручки. И уже им жить уже там не в Моготу, и они уезжают в, во Флориду, в Техас и продолжают Коризону голосовать продолжают за, таких же, за таких же политиков, а, ну, чтобы не назвать их иначе, а, которые превратили их собственные штаты в, в, в место, в котором жить невозможно. Вы знаете, что губернатор Эндрю Кома, губернатор Нью-Йорка, он а, отменил закон о который требовал наличия вот этой карты Social Security для получения водительских прав. То есть сегодня это уже не надо. Сегодня ты просто пошел, получил права. Иди голосуй. И, между прочим, по последним данным, в Калифорнии, нет, не в Калифорнии, а вообще по Америке, увеличилось количество безработных на 3% только за счет Калифорнии. Значит, там уже достигло уровня, по-моему, 12% и достигла цифры то ли 100, 140 тысяч человек, то ли 130 тысяч человек. За счет чего? За то, что сумасшедшие цены, непомерные тексы, огромная, высокие цены на реал-стейт. Вот, а, вот. а, а что у нас происходит? У нас начало происходить то же самое. Значит, тексы на бензин повысили тексты на еду и ликер в Чикаго увеличились в два раза, так, тексты на землю возросли, то есть тенденция наблюдается такая как и в Калифорнии и я не знаю, может Понимаете, быть завтра у нас то же самое а... начнет происходить абсолютно все Калифорния является моделью для демократов, вот они хотят построить такое государство это кстати <coughs> к слову о том, что нас ждет, если Трамп уйдет в отставку Значит, для, для, этих, для этого левачья средний класс — это враг. Враг. Средний класс — это враг. В их задачу... Вот я вспоминаю времена Обамы, 8 лет, когда каждый из них, и Обама в том числе, выходил на трибуны и говорил, как они бьются за средний класс. Они бились так за средний класс, что вы, средний класс сократился, да. сократился. Вот так они бьются. Средний класс им не нужен. Я всегда об этом говорил. Само, ну, вот с тех пор, как я на радио вообще к микрофону подошел, что леворадикальное требие заинтересовано в том, я имею в виду не те, которые голосуют, эти придурки, идиоты, ну, так, так, так случилось, а вот те, которые в власти, они заинтересованы в том, чтобы была тоненькая-тоненькая богатая прослойка, которая будет их кормить и обеспечивать им выборы, деньги на выборы давать. И толстый слой, Нищебродов, которые зависят от правительства, которые не в состоянии себя прокормить, которые будут идти, единственной задачей которых – голосовать. То есть это те же самые рабы, чем которые больше, пойдут и будут голосовать. Чем больше среднего класса, тем больше людей, которые будут голосовать за республиканцев. Совершенно, потому что им совершенно есть совершенно что верно, терять. Совершенно верно. А пролетариату нищему, как, как в а, 17 году, было нет, нечего терять, кроме своих оков. Ты понимаешь, пролетариат в Америке, он не нищий. Да, он не в ничего, этом отличие он, от того средний класс, Поэтому они его и убивают Как только могут И смотри, что происходит в Калифорнии Ты посмотри, как у них растет бездомный на улицах Процент какой Почему? Да по ряду причин Потому что, как ты справедливо заметил Жилье, чтобы купить какую-то маломальскую квартирку Более-менее приличную Миллиона уже не хватит То есть есть силиконовая долина За счет которой Калифорния вылазит а все остальное это нищета. А Трамп пообещал, что если местные власти не справятся с ситуацией и ничего не сделают, то будут созданы зоны, где будут построены какие-то бараки, где будут эти люди жить и работать. И пусть работают, они а сидят, они а лежат на улицах и получают какие-то пособия. И вот те, это, которые все лежат на улицах и получают пособия, их становится все больше, больше и больше. И больше. Это они составляют массу, которая голосует за демократов, а Силиконовая долина финансирует всю эту лабуду. Это, это тоже образованные, прошедшие американские университеты, умные, образованные мальчики и девочки, которые считают, что капитализм это плохо, которые получают приличные деньги, работая в Силиконовой долине, но живут по 2-3 человека в одной комнате, потому а что цены охрененные. А как ты думаешь, политика открытых границ, Куда, вот. куда деваются вот эти вот люди, которые въехали? Они пополняют вот эту армию бездомных, и, и, и если, вы не если, а вы наверняка видели, вот эти вот видеоролики, которые на интернете, пожалуйста, в, в общем пользовании и до, доступны всем, а, вот эти вот... Мили, мили э, дороги, где вдоль которых э, стоят палатки, палаточные городки. палаточные городки, это грязь, антисанитария, где, извините меня, испражняется прямо на улицах, ты представляешь вообще в каких условиях находятся люди, болезни. Какие-то вирусы же, наверное, чума, тут зарождаются. Чума, бубон, бубонная чума пришла, тиф и так далее. То есть те болезни, о которых цивилизованные страны уже забыли, о существовании которых забыли, это все возвращается. Вот интересно, Максим Уотерс, она идет в народ, она ездит вот туда вот? Или она... Живет за забором и, как говорится, засунула голову нее, в песок, у, наверное. У нее домик за несколько миллионов. Да, она только может призывать, чтобы нападать на на, на улицах на республиканцев. Вот это вот еще она делает. Одна, еще одна а, трагедия – это Вирджиния, которая теперь полностью находится под властью демократов. У -у -у. Но Вирджиния – это штат такой, где живет вся бюрократия а, вашингтонская. Рядышком. В общем, да, и теперь там э, чудеса творят, они такие законы принимают. Они теперь э, обещают привлечь гвардию с тем, чтобы... Mm -hmm. А, они в бюджете предусмотр... предусмотрели увеличение расходов на тюрьмы mm -hmm. а, с тем, что они приняли законы анти... против второй поправки Конституции по контролем над оружием и если кто-то не сдаст там и не выполнит эти законы uh -huh. людей будут сажать в тюрьмы и э, губернатор обещает привлечь гвардию в Вирджинии, по-моему, уже там Начинают формироваться отряды Самообороны. То есть Байден призывает К тому, чтобы наркоманов И тех, кто продавал наркотики, выпустить Из тюрьмы. Бутеджич сказал, что Нельзя сажать в тюрьму тех, у кого Нашли там кокаин, крэк, драк Но зато те, которые, в принципе Послушные, да, послушные Граждане. И исходя Из второй поправки, мы имеем на это Право, мы должны идти в тюрьму. И вот В связи с этим меня начинает Немножко коробить, когда, как какой-нибудь демократ ну, вот последние там, несколько недель когда шла эта процедура импичмента каждый выходил и говорил, начиная с Нэнси Пелоси и кончая, кончая со там последним демократом который говорил, мы призваны защитить, все что мы делаем это мы защищаем конституцию и когда какая-нибудь демократическая бл... тварь э, начинает говорить, что они защищают конституцию, и когда я смотрю, что кандидаты в президенты говорят о необходимости отменить коллегию выборщиков, предусмотренную Конституцией. И когда я вижу, как а, демократ радикальное отрядье, захватившая власть в Вирджинии, обещает посадить в тюрьмы граждан, которые пользуются своим правом в соответствии с Конституцией, в соответствии со второй поправкой Конституции, меня начинает трясти от этих слова какое-то пытается вырваться, которое не предназначена нельзя цели. говорить в да, вот когда выходят э, конгрессмены конгресс леди в и сережа в том анекдоте они... когда попугай сказал ну ты меня понял ну, ты меня да понял. так что и когда они произносят поняли. вот эту фразу конституцию что все что они делают они пытаются защитить конституцию – Ну какие же ублюдки? – Просидев три года Но в Конгрессе, не приняв ни одного закона, который… Мне нравится, что а, вот, на Хануку выступила Рашида Тлаиб с, а. с, с очередным заявлением а, по поводу и Палестины, и Израиля. Вот мне интересно, вот она, сидя в Конгрессе американском, она борется за права палестинского народа. А что ты? Как ты хотел сказать это слово сделала для американского народа хоть что-нибудь даже для своих выборщиков. Не вот за... что интересно. Не затем она в Конгрессе да, собиралась, чтобы сделать эту страну лучше, и безопаснее. Нет, у них другие задачи, и это очевидно совершенно. Ну, демократия, что сделаешь, а что сделаешь, демократия. И не дай бог, ты начинаешь выступать, критиковать, тебя тут же ты ксенофоб Ну и, видишь, небольшая и... большая разница между демократией и демократической партией это, это совершенно абсолютно... два разных слова сегодня это взаимоисключающие понятия то есть очень что... многие дум, думают, что они голосуя за демократическую партию голосуют за демократию я в прошлый раз сказал, что ведь очень много людей они, вот они увидели какую-то статью они прочитали заголовок да. и все и вниз они уже не идут читать знаешь что? Если ты посмотришь платформу э, демократической партии, вот их цели, задачи, послушаешь выступление кандидатов в президенты от демократической партии и сравнишь с тем, что делала национал-социалистическая партия в Германии, если убрать сторону пока вот до поры до времени концлагеря и э, решение еврейского вопроса, а посмотреть их социальные программы, их общественные, вот эти программы политические, Разницы никакой нет. Ну, пока что, Абсолютно все, но все, пока то, что на все плакаты на, нарисован Трамп с фашистским крестом. Значит, то есть все говорят, что наоборот, что Трамп нацист и э, э, э, э, республиканцы нацисты. Значит, запретить оружие. Запретить оружие — это их цель и задача. <говорит> а, с, государственная медицина. Контроль всевозможный. Бесплатное образование. образование Бесплатное... Да. Посмотрите, что делали национал-социалисты. Так она же и называлась национал-социалистическая. Ну а эти пытаются назвать себя социал-демократами. Социал-демократы, да. да. А демократ. суть от этого абсолютно не меняется. Это так или иначе заканчивается вот таким дерьмом. Дерьмом. Страшным порой. Так что, друзья мои, предстоят выборы. В 2020 году Думайте. будем избирать президента, Думайте. будем избирать конгрессменов, сенаторов. Кстати, Дик Дюрбин будет переизбираться. Ну и я уже назвал кандидатов от республиканской партии. И вот тому человеку, который позвонил, сказал, было бы хорошо, чтобы он ушел, Трамп. Нет, было бы плохо. Подумайте хорошенько. И проголосуйте. Сделайте правильный выбор. А слушайте, Потому что если он уйдет, будет, будет как Сережа сказал, неизвестно, куда пос, покатится пос, страна. Вернее, неизвестно. Да вы же, наверное, смотрели дебаты своих э, кандидатов. Посмотрите, открытые границы, хотя тут умные головы с юридическим и экономическим образованием пытаются нас уверить, что демократы не выступают за открытые границы. Но это только наивный человек может верить а, в этот бред. Они абсолютно выступают за открытые границы. И абсолютно все бесплатно. Но Скажи, сколько миллионов еще может прийти через наши границы, которых мы должны расселить? накормить, обучить, одеть, обучить, вылечить и так далее. А, значит, бесплатная медицина, бесплатное образование, полтора триллиона простим долги студентам. Подожди, ты помнишь, как, как к четвертому... 3 триллиона будет стоить медицина. К Дню независимости, когда конгрессмены, они переходили границу Мексики а, да, и, и, и, и брали за ручку тех, кого выслали, да. нелегалов, и за ручку их приводили назад. Так что, друзья, вот мои, это они могут делать. В 10 округе баллотируется в Рамирас э, в девятом округе, ну против э, Брэда Шнайдера, а в девятом округе в, вот против э, Дженчаковский баллотируется Саргис Сангери. Сангери, да. Саргис Сангери, кстати, ну Саргис будет у нас где-то в начале января. Мы с ним пообщаемся, узнаем, что как он расскажет о себе, о своих программах, о своих планах, за что он стоит и так далее. Так что следите. Ханука продолжается. Ханука продолжается, и наступ, к году. Наступает новый год, с наступающим новым годом и всех благ. Спасибо.